Так, снова всем привет, с вами канал Master Pro. И сегодня у нас опять ремонт машины, а именно замена жидкости в сцеплении. Очень много людей меня тоже спрашивают, как вообще это сделать и как ну, правильно, по сути, это сделать. Я вам сразу скажу, блин, я не автомеханик, чтобы как делать это правильно, как делать это я, и сейчас покажу. Ну и начнем, естественно, с первого. Первое-наперво, для начала нам нужно найти жидкость бачка для сцепления Она вот здесь это вот находится Это у нас тормозной бачок от вакуумника Это идет на сцепление И при снятии мы видим, что жидкость, жидкость здесь уже черного цвета Что означает вообще жидкость, когда почернело? А это тупо то самое, когда вода, когда именно... Тормозная жидкость напиталась, напиталась влаги, и она уже начинает, грубо говоря, коррозировать. И, та, и вот эта самая вся коррозия, все там, э, по сути, она просто, грубо говоря, меняет цвет от того, что она напитывается водой. Поэтому ее нужно периодически менять, хотя бы не знаю, ну раз в год, раз-два года. Иначе потом при дальнейшем она начинает кристаллизоваться и тупо начинает все подряд за, забивать у вас именно кристаллами все соединения, поэтому ничего хорошего с этом не выйдет если вы не собираетесь менять эту жидкость. А менять ее нужно хотя бы раз-два года, а лучше каждый год. Для начала мы начнем откач откачивать, для начала вот таким гигантским специальным специальным медицинским шприцом будем откачивать эту жидкость. Откачаем и затем продолжим. Ну все, перво мы, конечно, опустошили, почистили бачок, все, высушили. Вот эту штучку тоже пипетку лучше ее протереть, прочистить, ну и все остальное. Сейчас заполняем это добро жидкостью тормозной. Ну, я использую вот такую TCL японскую жидкость DOT 4. И, честно, я себе не изменяю. Всегда использую вот ее. Компания TCL довольно-таки хорошо себя зарекомендовала, так как это чистая Япония. Что я антифриз использую качественный, зеленый. Съел, что тормозную жидкость. Сейчас наполняем ее и начнем потихоньку прокачивать. Итак, наполнили жидкостью, вот видим белая, да. И теперь кто-то должен сидеть в машине, нажимать на педаль сцепления, а, и подключаете вот сюда, я поставил бутылку, и в нее шланг, и в этом в этом моменте будем сейчас потихо сливать. Она будет просто-напросто стравливать жидкость. Можно, конечно, не заморачиваться. Не в бутылку сливать, а просто как бы просто слить ее и все вниз. Ну, я, в принципе, стараюсь быть аккуратным. И так тут уже нагадил. Вот мы видим, сцепление работает. Открываем потихонечку. Жидкость пошла. Начинает потихонько прокачиваться. что не идет жидкость не идет должна конечно уже накачать Но смотрим на да? уровень не падает сейчас посмотрим состояние смотрим состояние самой самого пистона Как мы видим, а мы ни хрена не видим, пистон достаточно весь засратый. Это от того, что давно не меняли жидкость, Там может быть уже все закоррозировано, жидкость сцепления сейчас все хрен еще хрена прокачаешь, а это уже плохо. Попробуй побыстрее. Это у нас работает рабочий цилиндр. Именно рабочий. Рабочий цилиндр цепления не прокачивает его туда. Не рабочий, не основной. Жидкость стоит на месте, колом. Не идет. Итак, вот с чем мы столкнулись. Прокачать цепление нам не удалось. Почему? Машина старая, грязью забилась, там все нахрен. Весь рабочий цилиндр сцепления был полностью засорный. После разбора обнаружил такую проблему, так это то, что все полностью в какой-то какой грязи, в каком-то сраче, я не пойму, пингвен, от чего это все собралось, но в принципе состояние самого. мягко сказать, как бы не очень. В таком состоянии я не думаю, что он дальше будет у меня работать, потому что я приобрел другой э, ремкомплект, так называемый фирмы Seiken. Э, э, ну, сейчас э, все поподробнее расскажу. Ну, а для общего понимания, вот так вот все выглядит это добро. То есть, мы видим состояние у него так себе. Плюс у него еще после разбора сломалась пружина. Пружина, конечно, по становлению не подлежит, поэтому что помимо пружины, помимо пружины, тут уже вот коррозируется. Состояние у него уже ушатанное. Плюс перепад я заметил по резинкам. И здесь вот весь шток был засраный. Так, ну что, в таком состоянии тоже будет что-то весь уже коррозия покрытая, тут не понять. Естественно, я его смажу, пыльник еще живой, целый, проблем в нем я никаких не вижу, поэтому я думаю оставлю его родной, это скорее всего еще родной тойотовский пыльник. Трещин в нем нет, проблем в нем нет, я внутри смазочкой для суппортов промажу, почищу его, и он опять будет бегать, можно будет его не менять. То есть состояние вот такой вот я приобрел, так. вот такой вот и самый ремкомплект, что тут идет в комплекте, для начала стоил этот ремкомплект мне так он стоит 540 рублей. Со скидкой мне пошелся в 475. Так, вот смотрим. Это в магазине Макар на победе 22 В принципе, постоянно одно и то покупаю, в одном и том же магазине приобретаю. И в комплект входит. Так, новая пружина, смотрим э, отличие да, от старой. Старая пружина была тоньше, это довольно-таки тоньше. Дальше, сам шток, естественно, с двумя пыльниками. Вот так вот он без упаковки выглядит. И обращаем внимание, да, что высота вот этих фото, вот здесь он самый большой, здесь он меньше. Здесь у нас, ну, приблизительно то же самое. Здесь он больше, здесь меньше. Но здесь он больше уже э, затерт, как бы, высота у него уже небольшая. А здесь у него высота борта довольно-таки хорошая. То есть запас у нас надолго хватит. Ну и плюс он еще как бы новый, поэтому я не думаю, что с ним будет какая-то проблема. Ну и естественно новый пыльник. Пыльник у нас на вид какой-то силиконовый. В принципе, но я вот могу ли порекомендовать. Вот эта фирма Seiken очень даже качественные вещи делает. Вот сколько ставлю проблем, не вижу продолжаем все более-менее вычистил здесь я внутри пыльничек смазал новый не стал ставить более-менее зачистил шток смазал вот такой вот специальной смазочкой для суппортов но ну, у меня она розовая у ну, кого какая так это я добро ставить уже пока не буду у меня есть новый так все. здесь смазочку тоже запихиваем Самое главное, вот это место тоже нужно обязательно хорошо зачислить, чтобы под нее, под пыльник, не попадала никакая грязь. Чтобы здесь было все герметично. Затем вот этот вот апарафин, который на резинке, весь стираем, смазываем тормозной жидкостью и надеваем его обратно. Ну и дальше уже по старой схеме аккуратненько все это добро погружается. Ну вот таким вот образом Собрал, да, вот видим, да, Как хорошо работает пружина Хорошо должна обратно отдавать Для того, чтобы сцепление назад отыгрывало Вот у меня такая проблема была Что при езде машина Как будто бы, ну не, тупо не может набрать скорость Вот едешь, едешь Она начинает на первой, второй, третьей скорости И что-то ей маленько поддергивает И вы даже не понимаете Суть в том, что половина пружины Половина пружины может тупо обломиться. Вот у меня две. Ну, Она не прям половина пружины, но основной вот этот виток, ну, во-первых, здесь уже сжатый, да? сжатый, еще плюсы и поломанные. То есть по факту, грубо говоря, пол пружины тут уже вот основной. Поэтому все, вот таким вот образом собрано все, идем ставить на машину. Но, так, заранее, уже чуть не забыл. Предварительно надо закрутить вот такую вот опипетку. Это у нас золотник, чтобы стравливать воздух. Поэтому его нужно предварительно почистить, если он загаженный, любой там спицей. Я, в принципе, проволочки возьму. Просто проволочки. Сейчас вот, вот это проковыряю, и все. Чтобы канал был чистый. Ну и все, и запихаю все назад. Предварительно, конечно, весь зачищу. Так вот, с чем вы можете столкнуться, действительно, если сами надумаете попытаться ремонтировать рабочий цилиндр сцепления, и как вообще его поставить, чтобы реально не накосячить, не облажаться. Значит, смотрим внимательно. Так, смотреть тут, конечно, очень неудобно, но обращаем внимание. Так, здесь у нас, в принципе, вот два основных болта. И естественно что вот такая пипетка грубо говоря это трубка под, под саму жидкость вот вы можете столкнуться с такой проблемой что после того как вы затянули эти два болта вы не можете установить трубку так что я конкретно рекомендую первонаперво вы вкручиваете вы вкручиваете вот эту трубочку ну, максимально как бы от руки сколько можете дальше в принципе, потом вы наживляете, вставляете, сдавливаете этот самый шток вот он, да? чтобы он упирался в саму подсечку. Вот он, вот так. Плохо видно. Так, где он? Чтобы он упирался вот в площадку самого этого самой коробки. Так. Ну затем уже вот эти два болта наживляете и затягиваете. А затем уже вот эту трубку цепляете уже другим винтом. То есть это, грубо говоря, вот через него здесь вот затянут кронштейн и уже к этому кронштейну у тебя прикрепится второй патрубок. Это уже напоследок оставляете и затем уже потом в окончании, когда уже все затянули, все протянули, эту трубку просто дотягиваете уже ключом на 10 и все. И проблем будет по минимуму, потому что если вы начнете пытаться в трубку вставить, вы можете здесь сорвать резьбу, а тут она очень мягкая нежно и сорвать ее делать нехер. Поэтому болты напоследок. Закручивайте ее по максималке от руки и затем уже наживляйте болты. Так вы обезопасите этот патрубок да, и от эту резьбу от того, что от слома. Чтобы резьбу не сожрала, пока вы начнете вкручивать. Ну я естественно заканчиваю, заканчиваю. Я заканчиваю ремонт, в принципе. Дальше уже прокачать уже проблем особых у меня не будет, потому что уже все прочищено, новые ремкомплекты поставил. Сами смотрите, да есть ли смысл ремонтировать? Да, конечно, есть смысл. Вот, чтобы, грубо говоря, говнище там никогда не собиралось, жидкость рекомендуется прокачивать хотя бы раз в два года. Хотя бы раз в два года вы меняете, прокачиваете жидкость Покупаете литр, прокачиваете на всю машину и все И проблем у вас не будет Заметьте, что тормозная жидкость должна быть светлого Бледного желтого цвета, практически белого Если она уже желтеет, это означает на то, что она напиталась воды Надеюсь, кому-то видос понравился, кому-то он был полезным Поставь класс, подпишитесь на канал Оставляй комментарии, как ты у себя ремонтировал сцепление и к чему это приводило как бы из-за чего вот, ты решил туда залезть. Всем спасибо за просмотр и всем пока.